В линейке передовых материалов компании Пластблок на сегодняшний день есть блоки различных размеров и марок плотности, надоконные и дверные перемычки, плиты перекрытия, перегородочные блоки, товарный раствор для утепления и стяжки пола. Также компания производит блоки премиум-класса, полученные методом распиловки. Их ровная поверхность с хорошей адгезией позволяет выполнять кладку с минимальным расходом специальных кладочных смесей, что снижает толщину швов и серьезно повышает теплоэффективность. Уже совсем скоро появится фрезер. Ровный пласт-блок с пазогребневой системой, благодаря которой мостиков холода не будет как таковых, да и монтаж дома упростится в разы. Ну а пока технологии компании разработали новый материал – у образный блок для армопояса. Чем хорош этот материал? Тем, что уже не нужно сооружать никакой опалки, он получается как бы этот блок несъемная палка и сделан из полистирол бетона. Это означает, что уже этот материал и этот армопояс утеплять не нужно, потому что блок сам по себе уже теплый. При этом u образный блок экономичнее классических технологий с деревянной опалубкой и бетоном, как минимум потому, что не требует отдельной сметы по строительным работам для возведения армопояса. Он э, по размерам такой же, как стеновой блок, и крепится он точно так же, как стеновой блок на клей. Он э, таких размеров, и он очень легкий. То есть очень просто строить. Таким образом, из пластблока можно построить практически весь дом целиком и, не теряя в качестве, хорошо сэкономить.